Всем привет, друзья! Это рубрика «Словарик Блокчайника» на канале криптовалютной биржи CoinGalaxy. Криптовалютная биржа – площадка для торговли и обмена одних цифровых валют на другие – биткоины, альткоины, стейблкоины и различные токены, или же на различные мировые фиатные валюты, такие как доллары, евро, рубли и так т.д. Торговля на криптовалютных биржах осуществляется онлайн, круглосуточно и не привязана ко времени торговых сессий, в отличие от товарно-сырьевых и фондовых бирж. Также отсутствуют многие другие ограничения, такие как размер минимального контракта или необходимость верификации пользователя. Криптовалютная биржа является более современным и прогрессивным институтом по сравнению с классическими биржами и рынком Форекс.